ну что дамы и господа всем привет сегодня мы работаем по запросу 25 миллионов дом рядом с сириусом приехали мы на улицу терновая здесь вот такие домики вот в таком окружении кстати это не гора практически ровное место в метров метрах от Краснополянского шоссе. Выглядит все достаточно круто. Вот такой дом. 120 квадратных метров. с половиной сотки земли. На первом этаже у нас кухня-гостиная. На втором этаже две спальни. То есть небольшой, но уютный. Своя закрытая территория в окружении леса до Красного Полянского шоссе. Напомню, здесь выезжать 2 ну, минуты. Очень удобно добираться как до центра Адлера, как до Красной Поляны, так и до Сириуса. Помимо своей территории 2,5 сотки, у вас будет также вот общая территория, где вы можете проводить время с семьей, с друзьями в окружении бамбуковых деревьев. Тихо, спокойно. Птички поют. В общем, крутое предложение, крутая локация. А мы с вами едем смотреть следующий дом. Мы приехали на следующий дом. Три сотки земли, 130 квадратных метров сам дом. Сейчас я вам покажу. Видовые характеристики у нас замечательные. Аэропорт, взлетная полоса, хорошая полоска моря. Окружение у нас вот такие. Дома в стиле шале, которые, кстати, забрали на этой неделе оба. Такая отличная терраса. И пойдемте сам дом посмотрим. То есть здесь у нас второй этаж. Можно сделать три спальни. Раз, два, три. Либо две просторных. Здесь санузел. Ну и стандартно первый этаж, у нас большая кухня-гостиная, с выходом на террасу. На мой взгляд, очень крутое предложение. Смотрите, даже с террасы у нас с вами вид на море. Так, господа, следующее предложение, закрытый тоже поселок, там вот въезд, шлагбаум поставят, заезд прямо с дороги, хороший, ровный, вот так выглядит дом, 136 квадратных метров, качественно построен, территория 3 с лишним сотки, пойдемте посмотрим сам дом. Просторная, светлая у нас кухня-гостиная и можно сделать гостевую спальню площадь позволяет. И на втором этаже также планируется три спальни. Обратите внимание, какие у нас высоченные потолки, практически 4 метра. Есть два балкона, раз и с той стороны, два. И даже видно кусочек моря. Кстати, самолет летит. Цена по акции 25 миллионов. Была 28. Следующая цена уже 32 миллиона. Итак, друзья, следующее предложение в бюджете до 25 миллионов. 4 сотки земли, свой заезд, парковка. Там такой у нас сад. Дом 167 квадратных метров, двухэтажный. Здесь у нас мангальная зона. Основной вход в дом находится вот здесь. Мы с вами зайдем с террасы. То есть здесь у нас с вами просторная кухня, гостиная. То есть вот здесь устанавливается кухня. Коммуникации выведены гостиная вход здесь у нас санузел здесь место для хранения и гостевая комната пойдемте на второй этаж второй свет все как вы любите по соседству дома аналогично, он чуть больше по территории поэтому у него цена 28 миллионов второй этаж Санузел. Первая комната. Все, мансардное такое идет. Большая, наверное, родительская спальня и детская. Вот такие видовые характеристики. То есть вот мы с вами заехали. Вот так. 25 миллионов. И вишенка Нарторти Заключительный дом в нашей подборке В бюджете до 25 миллионов Участок 3 с лишним сотки Дом 180 квадратных метров Стиль хай-тек Находимся мы в Нижней Шиловке Через дорогу у нас магазин Пятерочка Вот до него тут буквально 30 метров Пойдемте зайдем в сам дом Вот такой просторный первый этаж Здесь выделяется санузел. Вот такая огромная кухня-гостиная. Здесь можно выделить гостевую комнату. Мне нравится. Очень качественно построен. Хорошая локация. До Сириуса ехать буквально 10 минут. Так, комната первая. такие виды здесь у нас санузел выход на террасу то есть вот здесь вот я бы сделал себе спальню со своим выходом здесь закрыто значит выйдем здесь представьте как здесь можно чилить вот с такими видами натянуто пергало все круто. Дождик вас не побеспокоит. Здесь ставим какую-то летнюю мебель. Ротанговую, либо пуфики. Курим кальян, пьем винишко. И наслаждаемся курортной жизнью. И еще одна комната. Здесь уже вид в соседний дом. Поэтому сделаем ее гостевой то есть вот это может быть детская это может быть ваша спальня родительская со своим выходом на террасу а это комната гостевая либо если у вас много детей второго ребенка который плохо себя вел напоминаю 180 квадратных метров участок три с лишним сотки цена по акции 25 миллионов друзья вы посмотрели 5 лучших предложений в бюджете до 25 миллионов в непосредственной близости от Сириуса. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Я вас обнял. Всем хорошего дня.